сегодня обучающее видео всем привет с вами кирилл эта информация вам много где пригодится, особенно если вы арбитражник, товарщик, ютубер, да и вообще может много где понадобится. Тема отделения изображения от фона без всякого фотошопа и всяких сложностей. Буквально за несколько секунд мы сейчас с вами все это реализуем. Ну и в конце этого ролика вас ждет приятный бонус, так что обязательно досмотрите видео до конца. Погнали! REMOVE – это новый бесплатный онлайн-сервис, предназначенный для автоматического управления фоном с фотографией. Вам нужно только загрузить изображение на сайт, а все остальное сделает программа. Главное условие – то, что люди или же элементы должны находиться на переднем плане. Если они расположены вдали, система может их не распознать. Сейчас сервис работает бесплатно, весь процесс полностью автоматизирован. Все, что вам нужно сделать, это выбрать фотографию, которую вы хотите обработать, а затем нажать на кнопку скачивания после завершения обработки. Remov обрабатывает изображение довольно быстро. Время обработки зависит от размера файла, его максимальный размер может достигать 8 мегабайт. Я уже подготовил для этого фотографию, от которой мы сейчас отделим фон. Перед началом нужно, конечно же, зарегистрироваться. Я думаю, с этим вы справитесь. Можно перевести страницу на русский. Загружаем наше изображение. И как видите буквально за несколько секунд программа обработала фотографию и удалила фон важно знать что фоны бывают разные вот это я загрузил самую простую фотографию с однотонным фоном и здесь программа без нареканий справилась давайте попробуем загрузить фотографию уже с более сложным фоном и посмотрим что будет в принципе тоже все в порядке, только вот тут у нас остался небольшой элемент, который программа не удалила. Это можно исправить вручную. Нажимаем «Редактировать», «Удаление», «Восстановление», «Размер кисти» и просто затираем ненужные нам элементы. Вот собственно и все. Вот таким вот простым способом мы отделили от изображения фон. И как и обещал бонус давно вас не радовал курсами и сегодня решил выложить в свой телеграм-канал планета информации курс под названием покупки на таобао автор девушка которая поможет вам начать заказывать качественные товары из китая по ценам ниже чем на AliExpress. стоимость курса составляет 1400 рублей но для подписчиков моего телеграм-канала он будет доступен бесплатно так что переходите подписывайтесь ссылка как всегда в описании ну а мы увидимся в следующих роликах. Всем пока.